Шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Встречайте, на сцене наш постоянный участник, артист таких площадок, как Кремлевский государственный дворец, Вегас, Крокус, Первый канал, Жара ТВ. Продюсер Маша, руководитель школы вокала Миломаника Андрей Юрец, педагог Сингур Светлана Игоревна. На сцене Маша Солихова. Широким, под окном высоким Вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой коты Парень правый в первый раз идет. Ничего за вишни не видать. Отойдет в сторонку, спросит про девчонку, Вишни возвращается опять. Отойдет в сторонку, спросит враг девчонку, Вишни возвращается опять. вас, вишня. Вот.